Мы едем к Полине на день рождения. Привет! И Катя здесь. Привет! Надули Полине вот такой вот веселый шарик. Лошадкой. Happy birthday написано. Сейчас пойдем ее поздравлять. Дорога у нас, смотрите, снег выпал. Едем, едем, едем. Ну, уже немножко осталось. Скоро мы прибудем. Пункт назначения на. А где у нас там подарочки едут с нами? Не забыть бы нам. Ой, сколько подарков везем по линии. Вот наш торговый центр. Берите подарки. Сейчас возьмем. Давайте. Дим, где подарки-то? На улице так-то холодно. А, да, Димас, бери подарки. он донесет? Не тяжело. Донесет. Не тяжело тебе, Классно, да? Ой, сколько елочек. Так, бежим ищем нашу комнату. Где ты нашел? Нет, здесь нету, по-моему. Нам выше. А, ну вот нам в Талантику надо попасть. Давай скорее там поле заждалась уже. Ой, сколько тут много игровых комнат разных. Ну, нам выше надо, значит, у нас еще что-то интересное нас ждет. Привет! Привет! Моя, моя девочка, привет! вот она принцесса Разве наша готова раздеваемся Несколько не да. смешно. Вообще-то мы едем на вызов. Пожалуйста, пожалуйста. Димулька, ты доволен? Димулька доволен. Все, побежали мы уже домой. Поехали на Думали. лифте? Ой, такой прозрачный лифт. Смотрите, Смотри, все снег видно. Снег лежит. Класс. Елочки горят вон. Все, вот снежинка. А все, все довольны? Всем пока.